а что делать если не растет фикус вот перед вами фикус сафари это уникальный фикус его уникальность в том что он у меня находился 8 лет в каком-то замороженном состоянии он у меня не погибал и не развивался правда он сменил корни он э, скинул листья листья появились новые это ствол вот этот вот, вот он, сантиметров 10. Здесь я даже срезала веточку, чтобы пошел рост, но ему было все равно, что я с ним только не делала. И пересаживала в новый грунт, и меняла место, и меняла освещение, и подкармливала одним, подкармливала другим. Потом опять меняла грунт. Ему ничего не нужно было, он просто издевался надо мной, стоял, и такое впечатление, что он смеялся, что ну-ну, да-да. -ну, да, это, конечно, меня очень достало, честно говоря, ну, 8 лет, вы можете поверить, 8 лет в таком вот состоянии. Нет, сейчас он у меня вырос, а вот эта вот часть и несколько листочков стояли 8 лет а за этот момент то есть за этот год даже не за год за два месяца он мне выдал одну ветку вторую ветку и на этой веточке еще новая веточка и здесь новая ветка получается он пошел в рост причем активно вдруг Отгадайте, что я сделал. Вот что можно предпринять, если растение не растет, не погибает, но ему ничего не помогает. Ни освещение, ни полив, ни грунт, ни новое место, даже температурный режим. Я имею в виду комфортный. Отгадайте. Может, кто-то и отгадал, конечно. Но нужно растению сделать стресс. И я это чудо поставила в темноту на неделю. Ему это не помогло. Ему недостаточно стресса. Я разозлилась и поставила его, знаете, куда? В холодильник. И он у меня там простоял пару часов. Я его вымыла. Поставила опять в темноту, потом поставила на свет. И буквально через два дня я увидела, у него проклюнулся маленький на стволе листочек. И этот листочек превратился в веточку, потом вторая веточка пошла. Имейте в виду, если у вас растение капризничает, не хочет расти, развиваться и давать потомство, плюньте на все блага, дайте ему стресс. Вот тогда он подумает, что что-то здесь не так. И выдаст все свои ресурсы, чтобы пойти в рост. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!